Вот, во время съемки можно делать ближе дальше. И можно вот так еще фотки делать. Фотка отображается свой фото. Угу. Сразу. Да. Так, дорогие друзья. Значит, начинаем делать примыкание к нашим дымоходом. Немножко берем, обустраиваемся. Работаем без страховки, без дублей, без бумажки. Короче. Без ничего. На голом энтузиазме. Товарищ наш, самый опытный монтажник. Вытащил в выходной день, короче, кошмар. Так, ладно, ближе к делу. Значит, перво-наперво мы делаем обустройство нижнего примыкания. Скажу до до примыканий есть еще некоторые нюансы. Значит, в комплект поставки нашего дымохода входит такая штука, как монтаж. <с <с монтаж. <с да. Значит, есть комплект обвязки к перекрытиям и стропильной системе. Для чего он нужен? В данном случае он не стоит. Вот это 9 метров. Вот это 9 метров. Вот это. Комплект обвязки позволяет закрепить жестко саму колонну дымохода с перекрытием и стропильной системе крыши. Таким образом люфты будут исключены. И когда мы сейчас поставим примыкание, нам не будет необходимости его привязывать к крыше, потому что если мы ее сейчас к крыше прикрутим, его просто-напросто порвет. Вот. Ладно, Поехали. Работаем без рулетки. Техническое снаряжение. Гвоздь, ножницы, шуруповерты, и четыре самореза. Отмеряем необходимое количество металла под нижнее примыкание. Раз. Два. Сама толщина дымохода. Получаем три, да и это две ширины бокового примыкания. Значит, вот у нас получается здесь вот эта ширина. Эту ширину мы берем, раз, два, три. Эту ширину мы берем и отрезаем лишнее. Ножницы под прямой рез, да, Сан? Да. Капец, Илья. Кто такой инструмент мог дать на съемке, а? Самый лучший. Тебе дать турбинку? Да, да, да, да, специально. Нормальные же кролички, они же только турбинками работают. Не то, что разные олухи там, ножницами изгаляются. Окей. Первая планка примыкания у нас готова. Нижнего почти готово, значит теперь наша задача берем опять наш любимый супер инструмент гвоздик переносим большая. где так она накроется же примыкать Значит, это у нас получается. Так, это у нас получается таким образом. Здесь у нас будет не линия отреза, а линия загиба. Уперся, скажут, на съемке в грязных штанах. Кошмар, не мог даже постирать. Да, Илюха? Ну, ты скажи, что они там за кадром-то. У тебя такие очки гламурные, а ты ничего даже это не молчишь, короче. Или смотришь, впитываешь? Ведем запись. Ведем записи, ну. Будьте добры, помедленнее я записываю. Да. Итак. Стоимость курса. Стоимость курса. Стоимость курса 15 тысяч на человека в месяц, 4 занятия еженедельно. Кровли, инженерные системы, расположение помещений, подход к проектированию, ну и прочие разные прелести, которые люди начинают изучать уже непосредственно при строительстве дома это получается очень дорого вот такая штука у нас получается, вырезаем галочки Илюха, нахрена нам галочки? Чтобы согнуть именно это место. Слушай, все люди как люди. Вон сидят на летней кухне, на даче. Все дела. А мы тут в свои выходные, короче, работы. работаем. Работаем. Ну, крыши когда-то видеоматериал какие снимать Какие-то съемки там, да Ты же хотел видеоматериал снимать Пожалуйста, я тебе устроил Кушать подано, да? Оплачено все Итак, значит, что мы делаем тут В данный момент мы Приготовили одну сторону Нижнего перекрытия Часть готова и вторая часть почти готова. Загибалки бывают еще большего размера 100 и 150. Да. Кстати, очень удобно. Ну, в принципе, вопрос существования загибалки в ассортименте частного дома владельца, он не такой насущный на самом деле. Если на потоке, тогда да. А вообще вот, в принципе, почти все готово. Вот так берем, загибаем. Не забудьте проверить маникюр. Он должен сохраниться в идеале. Готов. Вот у нас получается нижнее примыкание готово. Прямо под размером угол наклона крыши. Есть, yes. Пожалуйста. Да, в данном моменте он, конечно, тут до хрена разогнул. Ну, ладно, мы если что, тогда вот здесь вот загибалкой, просто этот бортик вот так вот сделаем. Обратный бортик вот здесь вот мы загнем. И крыша не будет туда затекать. Даже при сильном ветре. Так. Да, я еще не освободился. Я говорю, на крыше я тебе перезвоню чуть позже, хорошо? Так, это мы выбираем. В сторону. Дальше. Дальше мы берем гвоздик, наш универсальный разметочный инструмент. Берем так вот. Нашли. Давай. Да. Вот у нас есть линия сгиба, прохода и так далее. Вот она наша линия. Ее надо вообще вот здесь вот размечать, если что. -то. Потому что здесь мы краску царапаем. А с той стороны. С той стороны у нас может быть сервисная разметка вот так есть контакт это первая часть марлезонского балета теперь мы берем ее там внизу совмещаем Ага, вот она да И вот здесь вот берем. Отлично. Теперь мы берем верхнее примыкание. Верхнее примыкание получается нелимитированное. Ну у нас идет до конька. Оно у нас идет. Вот так. Вот эта линия отреза, это линия сгиба. Вот это получается линия сгиба, вот эта линия полного отреза, а вот эта линия отреза нашего ушка монтажного. Вот это у нас линия загиба, вот это у нас линия отреза, и вот эта линия полного отреза элемента режем. Я, кстати, это все в бумаге делал, Романовичу показывал. Мы с ним полтора часа съемку делали, вот этого всего хозяйства. У меня это на Ютубе есть, на канале. А -а -а. Ну, так-то нагляднее. Правда, доступ по ссылке. Ссылки в описании не будет, доступ платный. Кстати, это видео тоже, в общем, доступа не будет. Да, ножнички знатные, кстати, да. Подтверждаю. То удобно, что рука сверху. Да. Аромат, друзья, в этом дачном массиве. Я обалдею. Это пока в сторону. Значит, переходим. Хрит какая-то. Ну вот, ноготь сломал. Почему работаем без перчаток? Да -да. Угу. Окей. Теперь у нас задача вот с этого линия пересечения сделать перенос вот этот. Вот здесь мне рулетка понадобится если это можно назвать рулетку нормально так здесь у нас 18 а здесь у нас 6. Большая точность нам здесь не нужна прям до миллиметра. Потому что люфты нам в данном случае играют как раз на руку. Люфты нам играют на руку. Потом покажу почему. Желательно в большую сторону. Ну вот. Значит, здесь у нас то же самое получается. Это у нас линия загиба. Нет, это у нас... Да, это у нас линия самого дымохода получается. Значит, что мы делаем дальше? Вот здесь, в этом месте, у нас заканчивается боковое примыкание. Нам надо, чтобы оно было вот с этим разделяющим бортиком. Вот сюда мы резать ничего не будем. Вот. Поэтому мы делаем следующим образом. Так. У нас получается. Вот так. И вот так. А вот здесь, вот на этом углу, мы делаем вот такое ушко и вот такое ушко. Вот такую красоту мы делаем. Во! Что, заскучал, да? Нет, не теряю время. Правильно. Значит, сейчас мы вот делаем... Ну, скоро память закончится да? да yeah. ну он на карточку перейдет срезали Убрали всякую чепуху отсюда. Берем, вырезаем штучку. Галочку. Ну это так уже, это самодеятельность. Да, просто красиво получается. Эта штучка тоже надо её убрать. Для чего нам эта штука? Илюха. Какая? Вот, тут, то, что я сейчас делаю, загибаю. Чтобы потом фальс собрать? Нет. А, ну, это как отбойник от воды. Ну да. Она отводит воду с этих углов, делая их не сильными, не слабыми, а сильными местами крыши примыкание крыши вообще самые слабые места это примыкание, всегда все протечки идут по примыканию 90 процентов как и здесь будет а? А, да да, да так, так, конечно не здесь здесь так не будет 15 лет в эксплуатации и ремонте недвижимости научили делать вещи, которые потом не нуждаются в обслуживании. Так. рука немножко берет по-старому хотя хотя здесь уже не такие были удобные ножницы а рука все равно выгибает листка старого типа вот как, старой памяти так ну все в общем-то вот наше боковое примыкание сделано илюха готовься Вторую планку боковую будешь делать по образу и подобию самостоятельно. Готов? Нет. Да-да-да.